Оператор скотина нажрался, поэтому нас из хаты выгнали. Называется вернулся к остокам. Всем доброго времени суток, с вами Кирилл Серый. И сегодня мы снова переходим к старому формату, который был у меня на канале, а именно к обзору техники. Не знаю, надеюсь, все нормально получится. Оператор скотина нажрался, поэтому нас из хаты выгнали. Называется вернулся к остокам. Короче, ребят, сегодня мы собрались для того... Чтобы обозреть вот этот чудный микрофончик, а вернее цифровой диктофон RR-150 от Rhythmix. Офигеть, микрофончик. Я уже затестил его дома, и когда будем смотреть комплектацию, я сделаю, наверное, озвучку, отдельно дам вам послушать, чтобы вы могли немножко оценить и сами его, короче, характеристики. Так, теперь перейдем, пожалуй, к комплектации. На секунду, это уже пятый или шестой дубль. Слушай, где мы, сука, находимся? Ну вот и появилась возможность продемонстрировать запись с этого диктофона. Сразу говорю, выложу без доп. обработки, чтобы вы могли оценить все сами. В самом наборе к нему идет стильный мешочек, из которого он вот так вот офигенно выходит. Тронь, трунь Корпус у данного микрофона стальной, что в принципе неудивительно за такие деньги. Есть много кнопок, часть из которых буквально бесполезна. Как, например, вот эти две. Одна меню, другая удаление записей. С учетом, что записывать можно аж три часа подряд, я думаю, тут ясно, почему они бесполезны. Также есть отдельная кнопка записи голоса. Включение и выключение диктофона осуществляется сбоку, а также можно включать с помощью вот этой кнопки. Кстати, прослушивать запись тоже можно с помощью нее. Как ни странно, вишенкой на торте было переключение диктофона в режим колонки для проигрывания закачанной музыки. Зачем, Карл? Многие скажут, что, а как ты еще будешь запись прослушивать? Но, блин, запись можно прослушать и не входя в этот режим. Он специально для того, чтобы слушать именно музыку. Чудо, сука, техники! Сейчас засунь в рот и пропадет. А теперь вернемся, пожалуй, к тому, что все-таки внутри нашей коробочки. Конечно, здесь все выпотрошено. Помимо наушников, здесь была подставочка для микрофона. Помимо этого здесь куча рекламки, кстати, которую я даже не листал. И где-то здесь есть, да, вот, руководство пользователя. Капец. Страниц больше, чем функций. Также здесь стандартная зарядка. И вот, да, ремешочек, чтобы его подстегивать. Сейчас чтобы руки не, не, не надо... Забыть. Мне руки дрожат, короче, я не могу, суть. А я тебе говорил, не пей так много самогона. Всем спасибо за то, что посмотрели мое видео до конца. Подписываемся. Кто еще не подписан, ставим лайки. Обязательно нажимаем на колокольчик. И ждем видео с DIY. Также я, кстати, хотел сказать то, что планируется выход нового обзора. Да, Мишаня еще жив. Кто ждет, обязательно ставим плюсики в комментариях. Напишите, что делать с этим снорком. <Слыш> Ладно, я побежал. Это тварь сытна по крышке, блин.